В четверг, 30 апреля, мировой рынок криптовалют продемонстрировал рекордный рост. В начале торгов цена биткоина выросла более чем на 18% и впервые с 25 февраля превысила отметку 9,4 тысячи долларов, после резкого подъема стоимость криптовалюты несколько скорректировалась до 8,8 тысячи долларов, но при этом по-прежнему остается вблизи максимального уровня за последние три месяца. Похожую динамику показали и другие цифровые активы. Так, например, в первой половине дня эфириум рос в цене на 14% до 227 долларов, биткоин кэш на 12% до 274 долларов, Ripple на 9%, до 0 долларов 23 центов. При этом общая капитализация рынка электронных денег увеличилась на 16% до 263 миллиарда долларов после этого значения также незначительно скорректировались. Такие данные приводит портал KineMarketCup. Как отмечают опрошенные эксперты, Криптовалютный рынок сумел полностью восстановиться после резкого обрушения в марте. Так, в первый месяц весны стоимость биткоина обновила годовой минимум и в моменте опускалась до 4,1 тысячи долларов, обвал курса произошел в результате возникшей паники на глобальном фондовом рынке. Инвесторы массово распродавали рисковые активы, в том числе и криптовалюты, на фоне возникшей угрозы коронавируса для мировой экономики. Сложившаяся ситуация привела к тому, что многие профессиональные инвесторы начали пересматривать политику рыночного, операционного и технологического рисков. Резко возросла вероятность потерять все деньги и еще остаться в большом минусе, рассказал исполнительный директор Эксантэ Анатолий Князев. Впрочем, как отмечает эксперт, уже в конце марта ситуация на рынках стабилизировалась. Игроки позитивно отреагировали на меры центробанков по поддержке глобальной экономики. Так, многие мировые регуляторы запустили программу количественного смягчения и начали вливать дополнительные денежные средства в финансовые системы своих стран. В результате распродажи на фондовых рынках остановились, а инвесторы вновь заинтересовались криптовалютой, пояснил Князев. Как отметил в беседе с руководителем отдела анализа данных секс-айо-броука Юрий Мазур, в мае-июне мировая экономика может начать постепенно восстанавливаться. В этом случае спрос на цифровые активы продолжит расти. Более того, в пользу криптовалютного рынка может сыграть ожидаемое изменение правил добычи биткоина – халвинг.